Снимаю сегодня видео в Орле. Сегодня в Орле в 12 часов дня, ровно в полдень, было открытие стационарной пиццерии Доду Пицца. Это первый ресторан стационарной Доду Пиццы в Орле. До этого, он примерно два года, здесь был только цех по приготовлению пиццы. И пицца доставлялась только на доставку. Но доставка была до 909 квартала. Поскольку пицца, эта пиццерия находится в районе кинотеатра «Современник», это в районе автовокзала в Орле. Это один край доставки был 909-й квартал, а второй край доставки – это до Красного моста. То есть это улица Костинная ну и прилегающие улицы. Советский район они не доставляли в советской железнодорожной. То есть захватывался по сути, только заводской район. И вот сегодня была открыта додо пицца стационарная с залом, где можно сесть и покушать. Я был в додо пицца в Нижнем Новгороде, и я был в додо пицца в Казани. Видео, которое я записал в Казани, и видео, которое я записал в Нижнем Новгороде, Я положу вот здесь, сверху. Справа вверху вы сможете увидеть значок, аннотации, и там будут эти видео прикреплены. Значит, здесь все стандартно. В ресторане, ну, как уже стандартно, поскольку я в двух ресторанах был, в Додо Пицца, в пиццериях. Они их называют пиццериями, а не ресторанами, как, чтобы отличаться от Макдональдса. Работают по одним стандартам. Я заказал Додстер, кукис и кофе. Додстер это... Ну, давайте так, чтобы кто не был, кто был, тот знает, кто не был, это э, завернутая в лепешку э, овощная смесь, чем-то похожая на шаурму. Только отличие э, додстера от шурмы в том, что додстер закрыт, концы зак закрыты с двух сторон теста. И после этого, после того, как приготовлено это тесто, оно кладется в фольгу, в фольгу заворачивается, и в этой фольге выпекается в печи. Вот я свернул фольгу, забрал с собой, чтобы вам показать. И, соответственно, после этого она, этот дотстро заворачивается в специальный пергамент. И на нее наклеивается, значит, пергамент, на шов наклеивается такая этикетка. Я буду говорить громко, потому что за мной идет оживленная магистраль. Ну, в общем, вы, наверное, уже заметили, что у меня на канале мало видео, которые сняты в спокойной обстановке. И соответственно это наклеивается в знак качества, что это проверено, контроль качества проведен и это можно употреблять. Пропускаем трамвай. И недалеко здесь остановка кинотеатра «Современник». Вот он рядом совсем, в соседнем здании. И а, кофе. Кукис стандартный для всех подобных заведений, то есть э, кукис шоколадный, обычно тесто немного недопропеченное, не, не, э, не знаю почему так выходит, может быть температурные режимы неправильные, может быть... Э, Uh, недостаточно не, не, не, не долго его в печи выдерживают но в общем почему-то кукисы, которые без шоколада нормально пропекаются те, которые с шоколадом, всегда почему-то внутри остается какой-то слой непропеченный то есть такой влажный, вязкий слой теста uh, и кофе кофе намного лучше, чем американо, uh, намного лучше, чем в Макдональдсе намного лучше, чем в Ташир Пицца но опять же, где-то Чуть получше, не могу сказать, что он Супер вообще круче, чем В двух этих вышеназванных заведениях Потому что в Ташир пицца Кофе воняет портянками Ну, кто был, тот, тот знает То есть, если не знаю, что такое Портянки, это ну, носки, которые Носили долго, не снимая Допустим, 3-4 дня, вот такой запах И В целом Впечатление положительное Что я еще снял? Я еще снял внутри туалета, и я вот после окончания этого видео 30 секунд я приложу, прикреплю э, видео в, сразу после окончания этого видео. Вы сможете посмотреть, как устроено внутри туалета в Додо Пицца. Они все одинаковые, они все выложены ярко-оранжевой плиткой В туалете есть место для того, чтобы перепеленать э -э, младенца И, э -э, допустим, поменять ему подгузник и так далее э -э, Это все будет видно на этом видео И э -э, на этом я с вами прощаюсь Подписывайтесь на канал, если вам вообще интересна жизнь нашей российской провинции э -э, И до, -до, -до, -до, новых, до новых встреч!